Всем привет! Сейчас я вам покажу, как установить программу для записи с экрана Fast Stone Capture. Значит, переходим по ссылке, которую я в описании оставлю. По этой ссылке вы попадете на Яндекс Диск. Далее нажимаете кнопку "Скачать" и у вас программа вот она скачивается. Вы ее разархивируете, например, на рабочий стол. Открываем папку. И делаем разархивацию еще раз. Правой кнопкой мыши нажимаем на файле с книжками. Выбираем пункт «Извлечь Fast Stone Capture" Вот этот. Все, у нас появляется разархивированная папка. Открываем ее. Еще раз. Нам нужен будет вот этот первый файл. Запускаем его. Нажимаем «Далее». Убираем галочку вот здесь, она нам не нужна. Тут оставляем русское стационарная жмем «Далее», «Установить», пошла установка. Все, вышло сообщение, все готово, приятного пользования. Можно программу запустить сразу же. Либо запускаем с ярлыка на рабочем столе, либо через пуск. Вот она. Программа запустилась, вот она. И далее уже делать, что хотите. Если видеозапись сделать, значит нажимаете вот на эту иконку с изображением пленки. Если хотите сделать скриншот с экрана, то есть как бы фотографию, выбираете вот эту вот пунктирную линию, например, вот так. И выбираете область, какую хотите сфотографировать. Вот она сфотографировалась, нажимаете «Сохранить», указываете путь, куда сохранять. Вот скриншот с экрана. Если делать запись, нажимаете вот сюда. Выбираете «Настройки» и жмете «Записать». Здесь уже версия русифицированная, как настраивать, чтобы делать запись с экрана, видеозапись с экрана, я рассказал в предыдущем видео, ссылку я дам в описании. Заходите, смотрите. На этом все, благодарю за внимание, всем пока.